если вот какие-нибудь такие проблемы которые мешают человеку жить с позиции нравятся конечно очень часто человеку мешает жить так чтобы ему нравилось его собственный эгоизм а это еще что такое эгоизм это слово я когда человек говорит там я я зачем вообще человеку говорить слово я для чего человеку произносить слово я что он хочет этим сказать давайте я вам скажу когда человек говорит я видимо видимо слово я все-таки является магнитом или сетью, которая позволит захватить чужую любовь, которой не хватает этому человеку. То есть, человек говорит, я умный, то есть, по-другому нужно говорить так, этот человек думает, что его нужно любить за то, что он умный. Или человек говорит, я там смог, то есть, человек произносит, меня нужно любить вам, уважаемые господа, за то, что я смог. Или я взрослая уже, то есть, меня можно любить исключительно только за то, что я уже взрослая. но человек же э, совершает ошибку, почему? Потому что когда человек говорит я, он говорит не об э, он говорит об э, обособленной любви, а обособленная любовь она больше похожа на продажную любовь, то есть можно любить только за это, я, я, я не верю, что мне можно любить просто так, а ведь любовь это чувство божественное то есть можно ли сказать что безусловная любовь важнее конечно так вот я хочу дать вам сегодня совет он звучит так каждому человеку можно научиться говорить себе меня тоже можно любить за что просто так просто за то что я живу Ни за что меня можно любить Вера в это может изменить человека на 100%. Утром проснулись и говорите, меня можно любить просто так. Ни за что. За то, что я живу, за то, что я просто живу. Я вот добрый человек, меня за это можно любить. А доброту необходимо позиционировать? Нет, о ней может никто не знать. Человек может быть просто добрым. То есть за что человека можно любить? Да просто за то, что добрый. А добрый это тот, кто не критикует, не кидается, не гавкает, не критикует, там, не ненавидит и так далее.